Задание регистрации TelegramBot выполняется один раз, начисляется 1000 монет за два задания, остальные можно делать каждый день. Любое на ваш выбор, все задания не обязательно к выполнению. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и фарминг, снял видео, ссылки в описании. Есть еще обзоры по депозиту, как делать и откуда. Кошелек Payer, биржа Bybit. В криптовалюте трон лайткоин ripple у каждого задания есть свое описание нажимаете выполнить переходим на страницу где есть инструкция ну тут понятное дело это у нас обмен меняем криптовалюту заходим сюда и жмем кнопку давайте на примере telegram бота вот инструкция к заданию Стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи, ту, что использовали для регистрации аккаунта. Жмем кнопку «Получить монеты». Бот вам даст код, который вам необходимо скопировать и вставить в ответ, нажать «Проверить получить». Твиттер вроде бы тоже не работает, как и ВК. Остался Facebook, YouTube, TikTok Общаемся в чате, тут, и проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание 100 монет, по 12 в день, 1200 токенов, ежедневно, дополнительно. Так как AirDrop движется уже к завершению, рекомендую вот это задание, QR-код. Каждый QR-код, размещенный в общественных местах, приносит вам 900 монет. Можно делать 5 заданий. То есть 5 листовок расклеили, сделали фотографию, место размещения, загрузили на сайт, как написано в инструкции. Получили ссылку от сайта на свою фотографию, скопировали, вставили сюда, нажали проверить получить. Загрузили каждый день по 5 ссылок. И получаете за это половиной тысячи монет. И конечно рефералов. Здесь идет реклама вашего QR-кода. Торги откроются в июне. Цена определится. На старте торгов. Плюс еще откроется фарминг, памп. Что должно придать ценность данному токену. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.